Приветствую! Берлинский взгляд в преддверии пресс конференции с Владимиром Путиным. Мы сегодня бородили по Берлину и спрашивали гостей и жителей этого города, что они бы спросили у президента России. Смотрите. Would you like to be president of my country? <laughs> Where you from? <laughs> Что я бы спросил у мистера Путина? Я не знаю. Что? Окей. Окей. Putin? Что бы Не знаю. Не знаю. Никакого ответа. Никакого с ним и что-то, нет. Let the Georgia go. Let my country to be free. That's my question to the Putin. Okay. Почему вы спросите мистера президента России? Что Да, Мистер Путина. Почему ты такой ужасный человек? Почему вы Это я бы людей. вопрос к пана Путина така. Как ему просто вдаётся Брехати всім и при этом не червоните. Брехати за то, что в Криму при анексии Криму не было військових, Брехати про то, что пришивать липовые сроки людям, которые ни в чому абсолютно не винны. И просто за то, что они не поддерживают его политику и не признают анексию Криму, просто за это упекать их. На 10, 15, 20 роки в, в, в Язынце, ну я, уважается, просто безлюз, Что спросили? Да, если Я не не знаю. Я не Я не Я не знаю. Тяжело. Про рыбалку, охоту, отдых, политику. <laughs> не знаю, но он мне нравится. все. Спасибо. вопросов. Спасибо. Никаких вопросов. Ну, никаких вопросов. <laughs> <laughs> Есть <laughs> много вопросов, не знаю, пока я сейчас не буду. <laughs> Мистер Путин, Фрагин? Он должен прекратить, чтобы детей в Сырии. Это лучшая решение для всего мира. ehrlich как он должен не и не шефа мафии. Все капиталисты учат по несколько тысяч векам э, стараются быть богатым. это не нужно. И Владимир, больше не встречаясь с олигархами, э, поговори с ними, чтобы они отдавали свои миллиарды обыкновенному народу. No, they... yeah. Yeah. Ich würde ihn fragen, wann der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Meine Frage an Herrn Budin, was bringt es Ihnen persönlich, wenn Sie diese Menschen, die hier alle abgebildet sind, in ein Gefängnis sperren? Das sind alles vorher freie Menschen gewesen. Ihnen geht es doch gut in Moskau. Kennen Sie persönlich? Habe ich eigentlich gar nicht. Namely, I haven't yet follow his political statement and political speech, so I don't know what I can ask him. So, namely, I'm not his fans. Yeah, me, I'm into, I'm business, you know. Warum er Nachtfotos macht? Nachtfotos? Okay, das ist alles. Und Sie? Vielleicht. Uh, was, was ich ihnen fragen würde, uh, warum er so rassistisch ist, würde ich ihn fragen ja, ich finde ihn sehr rassistisch und zu nationalistisch. Владимир владимирович вы могли нам в чем вы могли бы посоветовать или помочь в том, чтобы мы, вот я ведя клуб «Русское слово», хотела бы, чтобы наша вот эта любовь, которую мы несем работой нашего клуба к русской культуре, к русскому языку, к русской речи, к России, мы ее, и российская культура, она ведь интегрирована в общеевропейскую, в общемировую культуру. Вот хотелось бы, чтобы еще больше людей об этом бы знали, узнавали и полюбили бы, вот через культуру любили бы Россию, русский народ, и э, знали бы нашу, нашу вот русскую душу, вы познавали то, что всегда об этом говорят. Что бы спросили? Я бы спросил его и попросил его глубже использовать ресурсы страны. Очень богатая страна. Я не знаю. То же самое, он на в Да, он ну, <с rosary> его шарашили, ребята, ладно. Ну, что я его спросил? Ну, то, что он там делает, в принципе, меня особенно как бы не касается живущего в Германии. Политика меня его, в принципе, устраивает. С одной стороны, да. Вот человек спросил, где он последний раз рыбачил. Хотелось бы тоже туда съездить. Что бы ты спросил мистер Путин, президента России? Oh, I don't know. <laughs> uh, <laughs> Private question, no, I don't hobby. That's, that's come out of nowhere, I don't know. <laughs> <laughs> oh, <laughs> I don't know. Um, not on the politics. I uh, don't know, what do you want to ask him, You are like you, You're more into politics <laughs> than I am. Uh, no, no, not at all. I don't you know, I can't think, uh, Eng England. Oh, good. Yeah, yeah um, I don't know. Originally, I'm Irish as well, the so yeah, whatever. Well, yeah. uh, no. <laughs> <laughs> no, no, no, no. no, no. <laughs> Ich würde ihn fragen, wie er, wie er sich die Zukunft einfach vorstellt, ähm, da ja eigentlich doch eine Annäherung zwischen, zwischen Europa und äh, zwischen, ja, zwischen der EU und Russland eigentlich schon im Gange war, bis vor ein paar Jahren mit Russland und, ähm, und jetzt durch die Annexion der Krim und so weiter und so fort und diese ganzen Geschichten da mit, äh, im, im Donbass und sowas. Ähm, wie er sich das vorstellt, ähm, dass es irgendwann wirklich ähm, wieder eine, eine Eine Gemeinschaft zwischen Russland und, und der EU geben kann, um, die nicht mehr belastet ist durch, um, durch solche Geschichten, die einfach nicht in die EU passen. Ich weiß nicht, was er denkt, er macht das? Ich würde vielleicht fragen, welcher Welt deine Kinder in leben wollen, und ob du das helfen willst. Ich weiß nicht. Okay, danke. Danke. Australien. Australien, danke. Хотел бы он со мной встретиться, отдохнуть, провести со мной время, пригласить к себе в гости. Хотел бы он со мной каким нибудь там. Я бы не против. Хороший мужик, хорошо бы отдохнули. Чем я хуже других, правильно, его друзей? Это очень сложно для меня. Я не знаю. Bonjour, Monsieur Путин. Я так Что вы думаете о Monsieur Трампе? Это что? Это что? Это что? Это что? Это что? Это что? Это что? Это что? что? Реальная сейчас, она программа есть, но она не работает фактически. Я сам подал документы на эту программу, мне дали регион Воронеж. Я был благополучно в Воронеже, но как соотечественник, вернувшийся как бы, на мою историческую родину, я не мог там подать э, не устроиться ни устроиться на работу, ни найти жилье, ничего. Из-за причин того, что бюрократия процветает в родной России ist geschnitten. Okay, Mr. Putin, haben Sie an den Ermordungen der journal kritischen Journalisten, ähm, sind Sie daran beteiligt? Wussten Sie das? Haben Sie es vielleicht sogar initiiert? Äh, beziehungsweise in welcher Art und Weise wollen Sie die Freiheit Ihres, Ihrer Journalisten unterstützen und die Freiheit der Presse ähm, ja, auf ein dauerhaftes Fundament stellen? Was er will ob er jetzt äh, Zar Putin werden will, ganz groß, oder ob er äh, äh, Politik führen will, den einfach hier etabliert. Oder ob er äh, sagen will, er ist der große Booner von Russland, er ist Zar. Ich will wissen, was er will. Das wäre mir wichtig. Okay, uh, if he likes uh, brown bears. <lacht> <lacht> <lacht> Rumänien. <lacht> das würde man Putin fragen? Ja. Puh, schwierig. Wie schafft das, so ruhig zu bleiben bei dem, was momentan politisch funktioniert? <lacht> ja. Stimmt. Wie schafft das, so ruhig zu bleiben? Quasi. Und ob er eintrinken will? <lacht> Nein. Touristen. Aus Bayern. Мистер Путин, я бы хотел спросить Ну, вот как-то так. Такой берлинский взгляд на Владимира Путина. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Будет интересно.